Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги и пользователи интернета. Сегодня у нас продолжение наших восстановительных занятий с пациентом – это боли в суставах. У нас колено, артритные боли, человеку тяжело ходить. По его натальным и биоритмологическим картам мы выяснили, какой необходимо использовать Золотой треугольник для постановки. И пиявки у нас, согласно этому, встали на меридиан почек и меридиан мочевого пузыря. Что, соответственно, будет стимулировать очищение меридиана печени и желчного. Что, в свою очередь, приведет к облегчению симптомов. Ну и с скорейшему очищению необходимых забитых меридианов. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки приходите к нам на занятия, мы вас ждем. Всегда будем рады видеть. Всего доброго!